И всем привет, с вами снова Сизо, и сегодня мы будем играть в игру под названием Легенда Дракономании. Я не знаю, что в этом видео мы вообще тут сделаем, но сделаем все обычные вещи. А также это видео, наверное, получится немного покороче, чем обычное, потому что там у меня на планшете маловато зарядки. И поэтому временами будут паузы, и я буду проверять, сколько заряда, чтобы он полностью не вырубился. Итак, давайте начинать все таки Итак... Мы начали. Давайте проверим друзей. Просто-напросто. Ромчик. Ну, давайте Ромчика все-таки отправим. Ой, не отправим, а добавим друзья, что я говорю. Так. Это все мы собираем. У меня уже куча друзей. Хотя я всего лишь какого-то 12 уровня. Давайте заберем подарочки. Помогите. Так. Ух ты, моего дракона эльфа. Да, у меня вообще-то нет дракона эльфа. Поэтому не надо тут придумывать. Еще ферму. Мы можем построить еще ферму, можем, но не сможем. Вот, вот что тут выбирать? Нет серебряных рогов. Вы не можете продолжать без серебряных рогов. Сперва заработать их. Вот что тут выбрать? Нет или да? Я не согласен зарабатывать их. Чего-то как-то они Напутали тут, что ли? Ну ладно, не будем ничего придираться. Давайте пособираем камни и ветры и, пособ... и пособираем все, что у нас тут уже пособиралось. Извините, реклама. Кстати, крутая реклама, там реально. Поделитесь своим искусством, получите 80 тысяч евро. Правда, это в Люксембурге, Ну ладно. Ага, стихия, которую мы не видели раньше. Прайми. Или про... Премиальная, вроде бы премиальная. Так, давайте это все мы соберем, да, сколько можно. Давайте еще 160 опыта добавим, пособираем все это золото. И сегодняшним драконом у меня будет дракончик облака. Пишите имя для дракона облака. Скоро будет дракончик павлин. Вот прям скоро, скоро, скоро. Потому что вы сейчас увидите, будет ли он или нет. И нет, не будет. И Это ржавые воды, которые мне вообще не нужны. Давайте накормим дракончика облака до четвертого уровня хотя бы. Давайте до пятого. Так он солиднее выглядит. О, камни ветра Х-100. Круто, круто. Я так и не услышал от вас, какое имя для дракона дня предыдущего стихия, поэтому поэтому я назову его, как я сам захочу. Только вот где? Ага, он вот тут вот у нас. Давайте накормим его до уровня 4. И давайте... Ой. Я его назову как-нибудь... Ну, как я и сам хочу. Давайте назовем его... Его, его, кого? Ну, стихи. Эм, какое имя может быть? Хм, хм, хм. Вальт. Нет, это больше какое-то электрическое имя. Давайте, дракон. Хм. А уже 8 символов. Круто. Фея две ну давайте фейерверк уже 8 символов было 6 а я думаю почему все мы уже начали по 7 символов давать имя так давайте вот так сделаем и вот так сделаем вывести сейчас 30 минут не знаю кто это будет так Ага. да облако точно давайте посмотрим что нам этот вот такая одно и то же, вот просто одно и то же а тут раньше вроде был миллион еды а он что то как то обанкротился что ли даже решили мы про нее конечно же помним помним мы конечно про нее зелень давайте давайте Давайте пока что на компании сыграем, и подождите... Ах, нет, она сама покажется, когда будет 15% заряда. Кто-то на боссе стоит. Давайте посмотрим, кто. Ага, Легидос. Ну ладно, Легидос. Легидос, так Легидос. Ай, неудобно. вот прям-таки неудобно. Мне нужно вообще еще стихию ветер прокачать немного. Ну, навык, навык. Я не знаю, как эта серия будет называться. Просто я в ней ничего особого такого и не делаю. Может быть, дракон облака? Ну да, какого дракона я получил в этой серии, так, такого... такими именем можно ее и назвать. Ну, не именем, а названием самого дракона. Прямах! Нет, ну это никуда не годится. А у меня уже семь свитков. Было ощущение, как будто только один. Откуда они все? Вся руины. Ну ладно, давайте мы поисследуем руины понятно ну, понятно Браво. ну тут я конечно эти штуки не получу ну печати или как-то фрагменты что-то такое извините реклама Facebook так ну что нам делать о, давайте, давайте все-таки покормим этих всех драконов, которые у нас пока в команде. А, понятно, да, больше. Короче, не покормим мы никого и ничего. Так, почему я все время это сюда захожу? Давайте посмотрим, что тут. Пять свитков. Ух ты, угу. 2000 еды. Когда вообще открывается пустота? 3, 1, 5, газ, 7 и 5. А тут что? Ага, я понял, я понял. А символы вообще когда открываются? Где символы? Куда символы попали? Вроде их видел тут. Ну ладно, эпические символы, хорошо, хорошо. Так, ну это понятно. Это понятно. И это понятно, и это. А где колдовская лига вообще? Я не понял. Ладно. Вы не знаете, На каком уровне вообще появляется эта колдовская лига? Ничего себе. Ни себе чего. Пора. Ух ты, сколько тут вообще акций этих. Ага, получили статус от не нужно. Давайте в Драконе неполис сыграем несколько раз. Чего один. Я не знаю, что-то вообще говорить. Как это прокомментировать? Ну, просто играю. Я тут... <с <с ну, что-то еще можно добавить. Ну, ничего, как бы. Ничего. Не добавить. Вы что-нибудь видите? Я хожу. И чем мне говоришь все время? Я хожу, я хожу. Не. Оп. -то испугался хотя тут драконы вообще такие просто на просто пугался на в точку чего в какую еще -то точку 3500 xp не ну слушайте даже даже эта стихия она очень мощная не знаю как это стоит там да, понятно ну, очень как-то хорошо бьет. Ну все, пока. Прежде с вами разобралась. Но как до этого ойра вообще доходить, я не понимаю. Просто не понимать. как до этого. О, спасибо. А что означает достижение получено? А, я понял, я понял. Что за.. А! Город-пара. О, подарок 50 раз. Смотрите. Что сейчас не будет? А точнее будет. Будет, будет. Тоби, все время сейчас. Ну что, 8 алмазов. Не знаю, не знаю. Не надо. Это не надо делать. Давайте еще раз попробуем сыграть в компании. Пока вот так. Что-то хотя бы сделать. Ослабим. Ослабим кипение. Немного. Какие тут звуки. Ну и будем заканчивать, конечно же. Я сразу же буду говорить финальный текст. Всем спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до этого момента, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. А также... Смотрите с друзьями, ставьте на колокольчик, чтобы ну, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, когда они будут выходить. Ну а с вами был Зизо. Всем удачи, всем пока. Пишите имя для закона меня, облако. На ну, с вами был Зизо. Ну да, всем пока-пока.